Короче, ребята, всем привет, вы на канале Акстар. И сегодня в этом видео мы с Яриком. И все наконец-то очень долго вы его ждали. Столько комментариев было. Ярик, где видео с Яриком? Мне нужно будет постараться найти такие. Что вставить. Вот ты ж! Короче, сегодня мы с ним, uh, Я будет в образе Леда, я буду в образе его звука, но я буду что, без образа типа его Чтобы вы понимали, мы записываем это больше месяца. Мы начали записывать еще в Липецке. И вот сейчас продолжаем записывать в городе Петербург. Очень много преподавателей мы прошли, и 98% процентов. Да, это самое затратное видео было. Да. в общем, надеемся на вашу поддержку. Всем приятного аппетита. И аппетит. Кстати, не забудьте вторая часть этого видео на канале у Ярика по ссылочке в описании. Знаете, на днях я пересмотрел свой старый видос и нашел лучшую перебивку в мире. А сейчас небольшая вставочка, я очень надеюсь, вы ее посмотрите, потому что это безумно важно для меня если тебе больше 8 лет то эту часть ролика я посвящаю тебе ты смотришь мой канал значит тебе нравится как я играю на гитаре и наверняка ты бы сам хотел научиться играть на гитаре чтобы дарить классные эмоции себе и своим близким и поверь сейчас лучшее время чтобы начать или повысить свой уровень у меня есть гитарная академия в которой уже больше тысячи человек и вот чему ты научишься когда присоединишься в нашу семью если ты новичок и у тебя нет опыта и ты играешь неуверенно тогда тебе нужно на первый курс за 15 видео уроков ты научишься правильно ставить правую руку правильно ставить левую руку выучишь Базовые классная мелодия, научишься играть подсчет и самое главное читать табы. И все, это стоит тысячу рублей. Это как два раза сходить в Макдак. А, в Киевсе. Но если ты уже прошел первый курс или умеешь читать табы и имеешь базу за спиной, тогда тебе на второй курс 50 видеоуроков, где ты научишься играть уверенно, разучишь аккорды и фингерстайл, и начнешь наконец вжаривать на гитаре. Обещаю, что все, кто пройдет второй курс, в конце научатся играть technetic Ну и еще и бонусные уроки от приглашенных гостей. Второй курс стоит 6000 рублей при самостоятельном обучении и 8000 при обучении с куратором, человеком, который будет следить за вашим прогрессом и проверять ваши домашние задания. Ты будешь приятно удивлен, когда узнаешь, что ты получишь за эти деньги. Обучение в академии построено исключительно на практике. За время обучения ты выучишь больше 25 произведений. Также все ученики гитарной академии попадают в закрытое гитарное сообщество, где будут проходить разборы, дополнительные уроки, мастер-классы, живые встречи и многое другое. Ну и, конечно, среди учеников академии мы регулярно разыгрываем гитары, личные уроки от меня и места на другие курсы. Я тебе под видео оставлю ссылки на сайт первого и второго курса. Перейди, изучи программу и присоединяйся к нам по лучшей цене, которую мы еще пытаемся держать. В общем, я жду тебя. А теперь погнали. Всем. Да, а, Здравствуйте. Подожди, сейчас я все расскажу. В общем, дело в том, что мне дедушка решил научиться играть на гитаре. Я ему привез свою гитару из дома и ему рассказал, что можно вот так по интернету учиться. Он мне не верит, но вот можно я сегодня вот с ним как бы посижу, просто посмотрю, чтобы все было хорошо. Он хочет научиться играть песню про дедушку, которую я ему играл. Угу. Вот. А как песня называется? Точно не помню, я посмотрю. В общем, там аккорды, можете ему рассказать, как играть аккорды C, A, M, F, G. Вот, вроде так, там, или C, A, M, вот. Или мейдж использовать, если в песне это подойдет. Угу, понял. F, мейдж. Ну, не понял, но, <связывая>, надеюсь, он ну, поймет. это я все, все объясню, все расскажу, конечно. Ага. и смотрите, там бой... Что такое бой вообще? Это что-то в правой руке? Ну да, это ритмическое акцентирование. У меня бой, бой в правой руке каждое утро. Бой шестерка. Все хорошо, я ему тогда даю... Угу, этот. хорошо. Смотри, наушник... Ты, ты думаешь, слышишь? я совсем тупой? Алло! Алло, я да. Не кричать, он все слышит. Слышно, да, хорошо. Начинаем? Я что хочу сказать, у меня в молодости когда все во дворе на гитаре играли. Просто красивая песня очень. Красивая песня, я нравится, я понял. хоть одну хотел за всю жизнь научиться. Ну, прекрасно. Если что, ну, как бы занимался музыкалкой. Ну, только не по этой гитаре, а по другому предмету. Так что, если нужно будет чем-то помочь, я вот тут рядом. Если что, передадите связь. Конечно. Так. Алло! Давайте, да, алло. Вы тут? Тут. Вот, находите вторую снизу. Так. Не вижу ваш гриф, покажите мне кусок грифа. — Птица? — Грифа. — Птица, гриф. — Почему птица-то? — Ну, гриф, большая такая. — Гриф — это вот эта часть гитары. — Да я прикалываюсь, вы думаете совсем? — Хорошо, слава богу, а то я уж подумал, думаю, странно. Значит, вторую струну зажаем, потом следующую, пропускаем третью и зажимаем четвертую. — Потому что третья должна остаться открытой. — Так, третья открытая. Третья открытая, да. а следующую зажимаем на втором ладу. Да. На втором ладу? Зажал. Да. Пальцем каким? Ну, следующим, средним. Хорошо. Шестая лучше всех звучит. — Запомнили аккорд? — Нет. — Позицию аккорда надо запомнить. Посмотрите на пальцы, как они стоят, в какой форме. Посмотрели, теперь убираем с грифа аккорд, расслабляем руку. И обратно ставим, и тот же аккорд обратно ставим, как было. — А как было? — Вспоминайте, я только что показал, как было. — Ты куда? — Я на две секунды. — Тебе нужна моя помощь сейчас? — Нет. Сейчас бой получим, раз пока такая пауза с аккордами у нас будет. А какие слова первые в песне? Что? Слова какие в песне? Первые слова. Да скажите? я не помню, внук играл. Я помню, что красиво. Там про дедушку. <laughs> Ладно. Типа Вот я играю, а вы поете. Какие слова? Дедушка мой, там, там это у внука надо спрашивать, серьезно? Хорошо. Ладно. Мы, э, попробуем освоить этот бой. Так. И потом снизу, снизу два раза. Давайте, давайте, может быть, вы мне объясните. Я с дедушкой, общий язык у меня хороший, я ему быстро расскажу. Ну, вообще, давайте. да. Могу и вам объяснить. Дороже будет, если ему покажете, потом мне. Нет, разницы никакой. Хорошо получается, ритм правильный. Когда в музыкалке учился, у меня там оркестр был, я там на балалайке играл. В общем, со струнными нормально у меня. У -у -у. С головой да. только не Так, учу. я как там, <смех> если на балалайке... Ага. И последний аккорд у нас какой? Джи. Джи, да. Это на соль он строится, да? Да, то есть вот зажимаем. Третий лад соль уже у нас получается. Да. Ага, все, понял. Можешь. я, я, сейчас ни, я уже бы... ничего не понимаю. Все, сейчас... Зря я... ты а? это вообще затеял. Ну Ты же хотел, в собрось. Медленно потом еще раз... Пару -пару деньги только потратил, я сразу научусь. Да, вот. прекрасно. Все, я понял, сейчас нам... Давайте, извините, сейчас две минуты, одну минуту буквально я... В общем, я ему рассказал, объяснил. Так, хорошо. А, он готов. Вниз? Вниз? Вниз? Вниз. Вниз. Меняешь аккорд, меняешь аккорд. О, да -да. а что делать? Хорошо. А чек, сделаешь побольше. Вот песня, Отлично. вот. Прям супер, до первого раза это гениально. Вот и... Вот, песня вот эта красивая про дедушку. Я вам расскажу... Да уж <смех> песня про дедушку. Про дедушку. Красивая. Нет, ну, ну, ну это так не бывает. Что, есть, не... Слишком, что не бывает? Слишком круто вы сыграли для первого раза, так не бывает. Так? Бывает, ну, бывает. Да. Я же говорил, что я приколись в самом начале. Хорошо, что такое? Фит а а а уж... Вы не помните? Бабка да, говорит, помню, вы прикалывайтесь, прикалываетесь. Да вот решил внука прикольнуть. Он думал, я не знаю песню, а я умею играть. У вас получилось, да. <с> это было круто. <с> <с> это как это на вашем современном? <с> пранк. Какой... О, это пранк. А, пранк да. Не переживайте, я деньги дам вам. Сколько там внук? Хорошо, дал? это приятно. Это был пранк. Пранк в пранке за пранком. И еще через один пранк. хочу вам кое-что рассказать. Ребята, представляю вам новый ультратонкий планшет Realme Pet. Всего 6,9 миллиметров, выполнен из алюминиевого сплава. 4 динамика Dolby Atmos с технологией адаптации к среде. Двойной микрофон с функцией шумоподавления теперь вас всегда будет четко слышно во время разговоров э, или онлайн занятий каких-нибудь. 8 мегапиксельная ультраширокоугольная фронтальная камера, на которой вы будете делать четкие яркие селфи и основная камера также на 8 мегапикселей. Экран с диагональю 10,4 дюйма и разрешением 2К. Вы можете смотреть любимые фильмы в очень крутом качестве. Емкий аккумулятор на 7100 мАч, чего хватит на 65 дней работы в режиме ожидания или 12 часов непрерывного просмотра видео на YouTube. Быстрая и обратная зарядка. Такое вот будущее. Теперь планшет превратился в bank, Я могу зарядить свой телефон от планшета. И, конечно, игровой ядерный процессор Helio G80, который просто создан для гейминга. Ссылочка в описании. История, в общем, следующая. Здрасте. Доброго слышно меня? В общем, э я деду обещал, что, ну вот, подарю ему гитару, накопил, вот подарил ему гитару. Лежит она у него полгода, а он не знает, что делать, потому что не ходи ходить никуда он не хочет. Вот, поэтому я ему через интернет вот организовал встречу. А шо у вас в ухе? Сережка? Понял. Я песни, в общем, сочинял... В молодости. И вот хочу, чтоб сейчас на гитаре сыграть. их угу. На гитару первый раз держите в руках. Нет, Гитару держу, второй. А я тут не мешаю? Вы нет, не мешаете нам. Да. Я просто контролирую, чтобы все было окей со связью. Да, да, без проблем. Внук хороший, помогает. Давайте ну, начнем значит, с самого простого аккорда с АМ. Я не знаю, если вы пробовали когда-то, не пробовали. Извиняюсь, Зажимается. что я перебью на секундочку. Я в музыкальной школе учился, ну у нас в селе mm -hmm. музыкальная школа э, по классу там смешанная скрипка-балалайка. Сейчас я могу продемонстрировать. О, да, он такой интересный. Нет, ну знаете, король шоу. Да-да, король шоу, да, что-то напоминает. Я к тому, что со струном я как бы на ты, поэтому если что-то мне говорите, что вы не можете объяснить, я ему уже объясню. И теперь проведите большим пальцем правой руки вниз по гитаре и вверх. Ладно, давайте начнем с чего попроще, с одной струны давайте начнем. Не будем аккордами тогда. Можно, одну секундочку, я отвлеку. А вы можете еще дедушку научить играть испанский бой? Испанский бой? Да без проблем. Давайте продемонстрируем так-то сначала, да? Да, хорошо, отдаю, отдаю телефон. Угу. Телефон? Алло! Телефон? Алло, алло, да, слышите, не слышите меня. Да. Алло, слышите, да? Да. Но если испанский бой, тогда тот же самый аккорд АМ на одну струну все выше поднимаем, и получается аккорд у нас Е. Еще можно на секундочку отвлечь? Не могли бы вы еще продемонстрировать андалузский ход с испанским боем? Вот, да, вот это. Вот такой вот, да. Просто он тоже хотел бы зажигать вот на вечеринках, которые они устраивают да. в Доме книг. Я просто сам не преподаватель, не знаю как объяснить. Он меня вообще не понимает. Я ему, ну, говорю, а он не слушается. Вот, может, вас послушает. У нас тут, значит, пальц вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вверх, вниз. Я уже на первом вниз потерялся. Так, смотрите, баль берем... Хорошо? Ну почти. почти, получается, да? Тут потренироваться нужно немножко. А можете это, э, чтоб к моей песне аккорды звучали. А какие у вас аккорды? Мотив могу, мотив. А, ну напойте. Ты такая девочка с улыбкой на лице, О а тебе мечтают все мальчишки во дворе, Ты им даришь радость, просто проходя. Девочка, пожалуйста, взгляни ты на меня. Давайте аккорды и будем их играть. А -а -а, даже не знаю. А в каком стиле вы хотите? Там, не знаю, разымбаум или кто там? Ну что-то на уровне Розембаума и металлики. Раз между разомбаумом. Что-то посередине. Интересно. Внук, не шеруди. Чтобы все после песни, как Розымбаум, полысели. Гитара расстроилась, нет? Да, вроде что-то как стребилось. Ну вот, я гитару. Так может это внук-то не не может вы может вы его послушаете он он как у вас нормально рубит. говори совет детали. дай мне как играть у него что-то не выходит а я вот тоже не могу понимаете я тоже пытаюсь объяснить и тоже не получается да но тут значит надо просто на обычных сначала аккордах начинать да АМ Е а -М. Д Начать с блатных, ну как с да. буретом Ну это же некрасиво будет Я же говорю, ты такая девочка Ну сейчас я попробую по-другому, вот так Ты такая девочка с улыбкой на лице О тебе мечтают все мальчишки во дворе Ты им дальше радость просто проходя Девочка, пожалуйста, взгляни ты на меня Не доспал, не доел, Таблетки. И плохо мне, страшно мне синдромы малолетки Я забыл, я кричу, слышь меня, девчонка Улыбка забрала сердце мальчонки Огонь, ребята, Девочка, девочка с улыбкой на лице Для тебя на гитаре я сыграл баре Посмотри хоть разок с улыбкой на меня Я люблю себя. Мне сейчас так стыдно стало, ты не представляешь. Да нормально, не, не, не парься. <как> Подожди, ну смотри, куда ты на меня-то смотришь. Говори, рассказывай. Как ты вообще выдерживаешь напор стыда после того, как ты раскрылся? Ну, ладно, я погнал. Нет, нет, не уходи, останься. Вот я первую, я первый Я сейчас сгорю просто адским пламенем. В общем, на самом деле... <смех> <смех> на самом деле, короче, никакого деда нет. А я вообще в труханах. я, я уже понял. Паша, Паша... С... А, все я без маски. Да. Ребята, надеюсь, вам понравилось это видео, если так, и вы хотите вторую часть, вдруг. Давайте наберём 66 тысяч лайков, и мы постараемся записать вторую часть. А хотите, мы сделаем так, очень сильно запаримся, чтобы Ярик был в маске деда, а я в маске малыша. Даже не знаю, как это реализовать, но мы постараемся запариться. В общем, 66 тысяч лайков, и мы попробуем сделать это. Все, всем большое спасибо за просмотр.